Обвинение ему не предъявлено, на это у следствия есть 10 дней, — заявил Гашинский. Адвокат также заявил, что намерен обжаловать задержание Шклярова в суде.